В творог добавляем сахар, соль, ванильный сахар, убиваем яйца и хорошо растираем все вилкой. Можно, конечно, перебить все блендером, но мне больше нравится, когда творог остается крупинками такими небольшими. Затем гасим соду уксусом, выливаем ее в творожную массу и добавляем просеянную муку. Теперь все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Хорошенько вымешали. Вот такое тесто у нас получилось. Вязкое, плотное, но липнущее. В творог вбиваем яйцо, добавляем соль, сахар, ванильный сахар, муку и хорошо перемешиваем. В емкость подходящего размера выливаем кефир, всыпаем соду и хорошо перемешиваем венчиком, отставляем кефир с содой в сторонку, берем миску, в которую будет удобно нам замешивать тесто. Вбиваем туда яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем до появления пены. Затем вливаем наш кефир. Размешиваем до однородного состояния и понемногу подсыпаем просеянную муку. Размешиваем, чтобы тесто получилось однородным без комочков и густым, как сметана хорошая. Так, чтобы оно не лилось с ложки, а прям как падал. Вот такой консистенции теста у нас получилось. Хорошо держится на ложке и аккуратно спадает. в миску всыпаем просеянную муку, соль, сахар, перемешиваем и постепенно вливаем воду размешиваем до однородного состояния, чтобы не было комочков под конец вливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла и хорошо перемешиваем Разбиваем в миску яйцо, добавляем сахар, соль, воду и хорошо размешиваем до однородного состояния. Подсыпаем немного муки, размешиваем, вливаем где-то треть молока, затем опять подсыпаем немного муки. размешиваем чтобы не было комочков и так будем продолжать процедуру пока не закончится мука и молоко в конце замешивания теста вливаем подсолнечное масло и тоже хорошо размешиваем